Тариф бесплатный. Обновленный тариф Bittrex 24 в 2020 году с неограниченным количеством пользователей. Следует понимать, что для каждой коммерческой организации в связи с внутренними бизнес-процессами потребности в инструментах, ограниченных на бесплатном тарифе, будут индивидуальны. Поэтому мы не будем оценивать важность каждого из них, а акцентируем внимание на наиболее значимые возможности и ограничения. Несомненно. Основным преимуществом Bittrex24 и бесплатного тарифа является доступность главных инструментов CRM-системы, тем не менее, на бесплатном тарифе для модуля CRM будут следующие ограничения. Одна воронка продаж. Недоступен план продаж как для менеджера, так и для компании в целом. При удалении данных невозможно восстановление из корзины. Недоступны регулярные сделки и бизнес-процессы. CRM, маркетинг и сквозная аналитика. Данные инструменты недоступны на бесплатном тарифе. Ограничения Недоступны рассылки через email, SMS-сообщения, мессенджеры и социальные сети. Оценка эффективности и рентабельности источников рекламы Яндекс.Директ, Google AdWords, Facebook. Недоступен call -трекинг. Отчеты На бесплатном тарифе доступны основные инструменты для общения всей компании. Визуальная структура компании, общие документы и другие инструменты модуля Office, которые безусловно помогут в работе вашей компании. Ограничения Недоступны инструменты автоматизации в живой ленте, распределение прав доступа к файлам и папкам, история изменения файлов, шаблоны документов, график отсутствий, учет рабочего времени, отчеты. Компании, работающие с большим количеством задач, оценят по достоинству модуль, задачи и проекты, основным преимуществом которого являются решение главных управленческих проблем, планирование во времени, распределение сотрудников по различным проектам и группам, управление стадиями проектов и их контроль выполнения. Ограничения На бесплатном тарифе введены ограничения на работу с задачами, недоступны шаблоны проектов и задач с подзадачами, обмен шаблонами, роботы в задачах, наблюдатели и соисполнители, оценка эффективности работы, пользовательские поля в карточках, отчеты эффективности выполнения задач. Ни один потенциальный клиент не будет потерян. Вы отвечаете клиентам быстро и там, где им удобно. Контакты, вся переписка и записи с клиентами сохраняются в CRM. Ограничение модуля «Контакт-центр» на бесплатном тарифе. Недоступна настройка времени работы в открытых линиях, одновременное сообщение всем сотрудникам, аналитические отчеты, статистика и права доступа. Почта. Недоступно подключение внешних почтовых сервисов, рассылки, интеграция почты с CRM и задачами. Телефония. Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди. Перенаправление неотвеченного вызова. Определение источника звонка по номеру телефона для CRM. Экспорт и детализация звонков. Обзвон по списку. Оценка качества разговора с клиентом. Голосовое меню. Права доступа на бесплатном тарифе доступны модули сайты и интернет-магазины. Удобный конструктор. Порталы по умолчанию уже интегрированы с CRM. Все заказы и сообщения, которые поступят с сайта, мессенджеров, онлайн-чата, формы обратного звонка или заявки сразу фиксируются в CRM и попадают в работу к менеджерам. Недоступно подключение Яндекс.Метрики и Google Analytics. Права доступа. Поддержка сквозной аналитики. Свой HTML. Динамические блоки. Перенос сайтов, диапазон цен и типы цен в товаре, конструктор скидок, накопительные скидки, роботы, остатки и склады, документы складского учета, интеграция С1С. Администрирование. Недоступны роботы, триггеры, бизнес-процессы, нет ограничения доступа к битрикс24 по IP-адресу, восстановление бэкапа по запросу, недоступна двусторонняя интеграция с 1С и 1С бэк-офис. В зависимости от необходимости и приоритетов компании, на бесплатном тарифе вы можете использовать промокод, предоставляющий дополнительные 5 гигабайт облачного хранения. Ссылку пошаговой активации и промокод вы найдете в описании под данным видео.